Всем привет! С вами KavaTV и сегодня мы поговорим о том, как жить, если аниме станет реальностью, о опасности, которые поджидают людей, если законы аниме начнут действовать в обычной жизни. Каждый уважающий себя фанат аниме представлял, как было бы замечательно, если его любимое аниме стало реальностью. Но есть и нюансы. Первое. Постоянная опасность умереть от обезвоживания. Опасность заключается в том, что вы можете погибнуть от обильного слезовыделения. Если верить врачам, даже потеря пол-литра воды весьма ощутима а потеря 15-25% жидкости вообще летальна. Следующая опасность заключается в том, что вы можете умереть от потери крови, увидя свою девушку в юбочке. Представьте, сколько девственников будет умирать каждый день. Да что тут говорить, я первый помру. И следующее. Вы будете постоянно чесаться, потому что вы будете каждый день носить одну и ту же одежду, что ведет к размножению всяких жидков-паучков, не говоря уже о запахе. Лучшие люди будут умирать от переедания. Вспомните моменты из аниме, когда персонажи поедали по 300-400 порций еды. Даже хорошо подготовленный желудок вмещает порядка 3-4 литров пищи. А дальше ты дышь. Люди будут лопаться, как комары. Вероятность того, что вы погибнете по пути на работу, равна 83%. Опасность будет поджидать абсолютно везде. По пути на работу, в школу, домой титаны роботы или какой-то разбушевавшийся дух может упить вас абсолютно везде, даже когда вы спите Так минуточку внимания нашему каналу исполняется год и если вы еще не подписаны обязательно сделайте это и хотелось бы попросить вас проявить активность писать комментарии, ставить лайки, рассказать друзьям у нас поделиться видео в социальных сетях. также подписывайтесь в нашу группу вконтакте ссылка в описании. Подписчиков станет больше, что даст нам мотивацию делать видео все чаще и чаще. Все, вернемся к видео. Гигантские роботы разрушат экономику. Ученые подсчитали, что один такой робот будет стоить порядка 800 миллионов долларов. И представьте, какие разрушения принесет этот робот. Очередной раз упав или не вписавшись в поворот. Также этого робота придется где-то хранить, смазывать механизмы и натирать до блеска. Седьмой и самый худший поворот событий, вы можете стать гулем. Да ладно, что мы о плохом, ведь есть и плюсы, например, не будешь стареть, жрать японские вкусняшки, бессмертие, неуязвимость, суперспособность, быть как Сакамото, состоять в мафии и, конечно же, фапать на трапах. Напишите в комментариях об этом, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Всем удачи, пока!